хотел показать, вот уже чуть-чуть побольше экземплярчик но это тоже считается здесь маленьким, поэтому этот экземплярчик мы тоже отпустим, хотел показать поклевку, как он делает но извиняюсь, я делаю видео один, поэтому иной раз не успеваю